Чужая женщина, чужой мужчина, столкнулись взглядами. А в чем причина? А просто женщина любила сказки, забыла женщина, мужские ласки, но мужчина глаза увидел. И вдруг подумал, кто их обидел. Ей так хотелось поверить в чудо, Но жизнь не сказка. Беги отсюда! Но мужчина, ведь он, мужчина, была для взглядов своя причина. Вот эта женщина, вот мужчина уже не ищут, они причину и потянулись, слова часами, и все Взгляды сказали сами, Ах, как же в жизни нам мало надо Когда-то слово, когда-то взгляд.